Да-да. страйк. <Строфили> Ладно, у тебя дифуза есть <Смех> на. Понимаю. <Смех> О, могу крылья ему написать. Один двадцать хп, осторожно. <Смех> <Смех> <Строфили> ну блядь, я же крутой. <Смех> Это нормально, блядь. С <Смех> двух сторон убили. С другой справа убили. Вот он платит, а девять. Бля, я не надо девять, пожалуйста. Ух ты, а вообще, знаешь, я... Да это не АВП, а вообще. Да, давай, это девять. блять, ебать неплохо стало. <с <с <с <с Блять! Заебай! Хули она не бралась, блядь! <свят> Идите на В. <вас>. Блядь. Нет! <свят> <свят> ты не видел, что ли? Что я видел? Ты закрыл? Ты, ты закрыл? Ты не видел, как я вообще не сдох? Что я видел, как ты его убил? Ой. Нет, ну, сохрани момент, ты должен это видеть. Блин, граната. Блядь, я стреляю, стреляю, прям, прям, прям, прям, прям, открыли прям, прям, прям, открытый мир прям, 50 джиманджи джиманджи прям, прям, прям, прям, прям, Видел прям, прям, Ты не прям, в прям, Блин, а где он? Ой, Раш, кто зазумит? Слева! ОВП это страшная вещь, там люди увиделись. Блять, что? Мне как бы похую. Щас захуяриво, сейчас захуярево! Где он говорит? Где он, говори! Да ты дух не один. Весишь, что на ноги иду Приятно. Наверное, скидывал. Вот сейчас смотришь дальнюю дверь, вот там он. Дальняя, да? Окей. Да. Ну, не знаю, обошел уже может. Window like your mom. Я знаю, я верю. Не дают, короче. Иди. А, а потом Братан, э ты ежак или шаг? Это еж по-украински ежак. Пиздец. На днях с таким долбоебом хохлом попался. Ты не представляешь, просто такой долбоеб был нахуй. У меня уже день второй в голове сидит, сука. Это питание. Давай, Б, пацаны, идите. Просто инфу дай не снимать. На байдем, блядь. А у Ютуб есть. Да, да блять! Мне <смех> <Меня> так похуй! <смех> ты, блять, просто не представляешь, блять, Ты бы охуел, насколько мне похуй. Если бы ты вот знал, вот просто поебать. Сейчас, сука, отец и сын, что-то Бля, ну я только отвлекся, блядь. На нахуй бомбу выбил, а блядь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 это просто читы, на похуй, блять, можно с ними играть, блять. Насцелился там, блять, сразу на голову, нахуй. Отец, блять, отец. Показал им, блять, что как, вообще. Блять! А -а -а -а! Да браааа! -а -а! Сука, блять, за Украину, Раша! Хорош. Ч Пэв. Андеграунд. Блять. А есть такая раскидка, интересная? Наверное нет. Блять, что? Я думаю, это будет. Блять. Почему я? бля Сука ноль, минус, блять. Аааа! Пиздец, блядь... Ебаный мрази, блядь... Блядь, ладно, все спокойствие, нахуй. Сейчас этот раунд мы, блядь, забираем, нахуй. Потому что я так сказал... БЛЯДЬ, у меня опять денег нету, нихуя! Один килл, блядь! Блядь! Блядь! Блядь! Ну как, как мы его It's nice, guys. Mmm, you. Thank you very much, I love you. B***h.